Чувствую все боли голоса, я летю из огня. Я так хочу быть тем, кто будет полыхать, то будет дарить свет, но вытяните назад. Я не хочу слушаться, ебали голоса. Я лезу из огня, но вы тянете назад. Я так хочу быть тем, кто будет полыхать. То будет дарить света, вытянете назад. Я не хочу слушаться, ебали голоса. Я лезу из огня, но вытяните назад. Я так хочу быть тем, кто будет полыхать, Кто будет дарить свет, но вытянете назад. Я не хочу слушаться, ебали голоса. Я лезу из огня, но вы тянете назад. Я так хочу быть тем, кто будет полыхать. То будет дарить света, вытяните назад. Я ведь тоже человек не хочу пережить. Проживать мое будущее, где ведь я сейчас, на ней все эмоции, нигде похоже, я перегорел, я лезу из огня, заебали голоса. Я не хочу слышать, заебали голоса, я лезу из огня.